Я смотрю для нас с тобой собрать 200 лайков на видео уже далеко не проблема, ты так быстро их прожимаешь что я честно говоря даже не успеваю пилить для тебя видосы. Ну давай тогда так, если на этом видео будет 300 лайков я дропаю для тебя еще один видос по обнове. И конечно же еще один розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов барвихи рп, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, все условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Короче говоря, протестировал я новую работу кладоискателя на Барвих РП и что я хочу тебе сказать: это далеко не та всем надоедливая и привычная какая-нибудь классическая работа, в которой мы гоним с тобой с метки на метку. Это реально что-то абсолютно новое, нетривиальное и крайне интересное для Барвиха РП. Механики новые, механики на первый взгляд непростые, так что обо всем об этом поподробнее в сегодняшнем видео. Важное замечание. То, что кладоискателем может стать абсолютно любой желающий игрок, у которого есть хотя бы третий уровень и даже если он состоит в какой-либо фракции. Данную работу можно совмещать с чем угодно, ведь она не является основной. Около завода Барвихи РП появился новый NPC-персонаж, у которого мы теперь и будем наниматься с тобой на работу кладоискателя, закупать у него абсолютно все необходимые предметы для выполнения данной работы, а также сдавать ему найденный хабар, чтобы обогатиться как можно больше владельцев аренды авто у этого завода, я думаю теперь можно поздравить, ведь наверняка их дела после выхода этого обновления пойдут в гору. Сразу хочу отметить несколько важных моментов. Лопату, которую мы крафтили с тобой раньше на чердаке, теперь крафтить не нужно. Не нужно покупать крафтовые лопаты у других игроков на торговом центре. Лопата теперь является не просто аксессуаром, а активным аксессуаром и ее можно использовать даже как оружие. Также лопату мы можем приобрести у этого NPC. Покупается она всего один раз, точно так же как и металлоискатели. Она никуда не заканчивается, не ломается и не испаряется. Это единоразовое вложение, которое будет в будущем приносить нам с тобой дивиденды. Также это касается и всех видов металлоискателей. Они бесконечные, но требуют для заряда особые батарейки, которые также можно будет приобретать у данного NPC. Вот эти батарейки как раз таки имеют свойство садиться, портиться и их нужно периодически будет закупать как расходный материал. В инвентаре максимум с собой можно носить всего по 3 батарейки, потом периодически тебе придется их снова докупать, но также еще по одной этой батарейке ты сможешь вставить в каждый металлоискатель, который ты можешь носить также в своем инвентаре. Металлоискатели три вида, а точнее три уровня, и каждый будет доступен на определенном уровне твоего игрового персонажа. Металлоискатель первого уровня доступен для всех игроков от 3 до 5 левела, и стоимость его составляет 10 тысяч рублей. Металлоискатель второго уровня доступен для игроков с 6 по 9 левел. Цена такого металлоискателя 30 тысяч рублей. А вот металлоискатель третьего уровня доступен для игроков уже от 10 и выше левел. Ценник такого металлоискателя составит аж 180 тысяч рублей. Но напомню, покупается каждый из них всего один раз, если ты, конечно же, его не подаришь или не выкинешь куда-нибудь. Опять же, пока под вопросом, можно ли будет как-то передавать данный металл через торговый центр между игроками. Ведь тем самым можно будет обойти систему ограничения лучшего металлоискателя по рангам, по уровням персонажей. Думаю, все это дело сможем протестировать уже на основе. Все зависит от того, что конкретно ты ищешь, для чего. Ну и, конечно же, о великий рандом. Металлоискатель первого уровня позволяет нам найти с тобой в основном недорогие металлы, которые мы с тобой также сможем продать этому NPC. А вот металлоискатель второго уровня Позволяет нам найти с тобой уже гораздо больше и интереснее. К примеру, благодаря нему можно находить такие вещи, как латунь, баббит и даже медь в кабеле. Мало того, этот металлоискатель нам с тобой позволит, помимо ресурсов на продажу, находить еще новые ресурсы для нового крафта, которые мы с тобой также увидим в этом обновлении. Металлоискатель второго уровня также определяет металлическую раму, палку, набор болтов, металлы высокого качества, наборы для шитья, обычную ткань цветную ткань мусор и корпус для пистолета дигл короче как ты уже наверняка сам догадался мы теперь сможем крафтить у себя на чердаке и оружие и судя по всему еще и какие-то шмотки возможно это будут скины потому что я к примеру умудрялся находить уже ботинки различные ткани для одежды и так далее ну а конечно же самый дорогой и самый интересный металлоискатель это металлоискатель третьего уровня стоимостью в 180 тысяч рублей он позволит нам находить с тобой самые редкие и дорогие металлы на продажу, такие как олово, серебро и даже золотые украшения, которые впоследствии мы сможем с тобой по высокой цене слить нашему NPC. Также такой металлоискатель позволяет находить нам с тобой каркас для шлема, детали для крафта вот этого нового шлема, который мы также будем получать с тобой еще из-за прохождения батл пасса, водонепроницаемый брезент, ботинки, которые я уже находил, мусор, часы, которые мы также сможем скрафтить и использовать как аксессуар, пружины корпуса для оружия а именно ак 47 и м4 а также еще и чугун который также будет использоваться в новом крафте короче как ты понял мы теперь с тобой сможем собирать в крафте чуть ли не абсолютно все хочешь одежду хочешь аксессуары хочешь оружие это реально довольно круто и все это будет завязано между собой как с батл пасом так и с новой работы и вообще со всем тем что у нас уже есть на барвихе предстоит много интересного резюмируем что же нам необходимо с тобой для того чтобы начать свой успешный путь кладоискателя нам с тобой необходим третий уровень деньги для начального снаряжения и самое главное свободное место в инвентаре потому что предметов мы будем находить немало также все эти предметы можно скидывать как в шкаф своего дома или квартиры или в багажник авто нам необходимо купить с тобой самый первый металлоискатель стоимостью в 10 тысяч рублей также для него нам понадобятся батарейки стоимость одной батарейки 4000 максимум сразу с собой можно носить три штуки и одну зарядить в него один и единственный раз раз для всех этих раскопок мы с тобой приобретаем для себя лопату всего-навсего за 3000 рублей раз и навсегда также у этого NPC ты можешь ознакомиться с полным списком товаров а именно ресурсов предметов которые ты будешь в последующем находить в этих кладах и здесь же присутствуют цены на все эти ресурсы за один килограмм все эти вещи ты будешь находить абсолютно в рандомном количестве мне бывало так что падает какой-нибудь дешевый предмет буквально всего-навсего в одном килограмме а бывало что падает какой-нибудь реально дорогой предмет по 30-40 килограмм за раз. Здесь опять же решает абсолютный рандом и абсолютно любой игрок может заработать как много, так и мало. Именно этим данная работа, данный заработок меня и привлекает. Короче говоря, как игрок приобрел себе все необходимое для того, чтобы стать этим кладоискателем, он берет в руки через инвентарь металлоискатель, также через инвентарь нажимает на батарейку кнопку использовать, тем самым заряжает его. Заряда одной такой батарейки хватает, на 5 кладов и с поиском каждого у тебя будет тратиться по 20 процентов заряда и потом у тебя на экране появляется тот самый металлоискатель вот такой вот табло которое условно будем называть детектор на этом детекторе существуют две рабочие кнопки центральная включает и выключает детектор как только ты нажмешь кнопку включить на карте у тебя появятся вот такие вот знаки вопроса это и есть те самые места в которых мы будем с тобой искать наши клады сразу тебе скажу абсолютно не важно в каком месте, на какой из этих меток ты будешь искать какие-то определенные ресурсы. Они все абсолютно одинаковые. И все ресурсы есть в одинаковом количестве абсолютно на любой из этих меток. Сделаны они лишь для удобства игроков. Во-первых, чтобы не было огромного количества игроков в одном месте. Также, чтобы избежать массовой ДМ. Туда же добавили зеленые зоны. И самое главное, лично как по мне, это вот, к примеру, ты отработал на рыбалке. Ты сразу же можешь отправиться на ближайшую зону поиска кладов отработал ты на воре детали или инкассаторе а также там на спасателе, да вообще где угодно закончил ты какую-то определенную работу у тебя есть везде где-то какая-то ближайшая точка где спавнится клад. и это реально сделано вот людьми для людей наверное самое лучшее что когда-либо делали разработчики для барвихи рп очень удобно и очень просто приехав в зону поиска этих кладов помимо того что включить детектор так теперь еще надо тебе нажать и правую кнопку которая как раз таки и позволит начать поиск этих кладов в чате будут появляться после каждого нажатия соответствующие сообщения ну а также все это дело будет сопровождаться и звуком детектор будет дико пищать мне честно говоря это совершенно не зашло порой режет ухо и я убирал звук на минимум на детекторе у нас с тобой есть два индикатора слева это уровень заряда батареи когда батарейка будет садиться он также будет меняться а справа у нас с тобой это уровень расстояния тебя от клада чтобы понять что детектор работает что ты находишься в нужном месте просто следи за таблом у тебя на нем появятся какие-то цифры и сразу тебе скажу чем выше цифра на этом детекторе тем дальше ты находишься от этого клада соответственно тебе нужно двигаться в таком направлении чтобы все цифры на детекторе снизились к нулю как только на твоем детекторе появится 0, буквально делаешь пару свайпов вправо или влево и твой персонаж сразу же определяет нашедший клад. В чате появится соответствующее сообщение после чего тебе будет необходимо взять в руки лопату ты можешь это сделать заранее также через инвентарь нажав кнопку использовать а потом через худ ты можешь просто вешать ее либо на плечо либо брать в руки также этой лопаты я думаю ты можешь кому-нибудь неплохо так навешать но не советую этим злоупотреблять короче говоря высветилось у тебя сообщение о находке клада в руках у тебя лопата ты нажимаешь кнопку alt и твой перс начинает копать после чего у нас с тобой появляется на экране вот такая вот некая мини игра трудно честно говоря назвать у какой-то сложной там замудренной мини-игрой. Сделано это скорее всего просто для антуража, чтобы не смотреть по старой привычке на все то, что твой персонаж делает за тебя сам. Здесь ты просто своим пальцем тапаешь быстренько по вот этой земле и тем самым ты выкапываешь яму, откапываешь вот этот вот рандомный клад. Как я тебе уже говорил ранее, соответственно, чем дороже и круче у тебя вот этот металлоискатель, тем круче и с большим шансом ты будешь находить различные предметы. Впоследствии естественно больше зарабатывать. Постоянные затраты составят лишь вот в 4, 8, 12 тысяч рублей, это конкретно на батарейке, сколько ты их будешь закупать за один раз, а, естественно лучше закупать их как можно больше, честно тебе скажу, я наверное где-то час-два разбирался, как вообще вся эта система работает, у меня с первого раза ничего не получалось ну а потом уже вот сегодня я конкретно поиграл примерно у поиск каждого такого предмета занимает примерно в среднем где-то 2-3 минуты, за час я думаю смело можно находить 20 кладов, опять же в различных количествах они падают, я говорю здесь можно наверное заработать как 1050 так наверное и 1500, а вот сколько конкретно и за какое определенное время я думаю мы с тобой уже узнаем когда все это дело протестируем на основных серверах, сейчас я могу сказать только одно, вот это реально что-то новое, что-то реально крутое для барвихи РП мне кажется разработчики двигаются сейчас в правильном направлении вот такие механики стоит добавлять на проект, доводить их до ума и развивать дальше потому что здесь реально интересно Интересно, здесь видно, что заморочились, видно, что постарались, и самое главное, блин, оно уже все работает. И при всем при этом я реально честно тебе скажу, я прям завис, я прям реально залип вот в эту работу. Мне самому интересно поиграть в этом не. Меня привлекает этот рандом, меня привлекает неизвестность, которая меня ждет в этой работе. Это не просто вот этот тупой фарм с метки на метку бегать или ехать и ты знаешь, что сейчас вот я 30 минут потрачу, я вот заработаю определенную сумму денег. Наконец-то что-то новенькое, наконец-то что-то непонятное наконец-то что-то трудное и самое главное интересное. Ну а все свои мысли по данному поводу ты можешь написать в комментариях, я с удовольствием почитаю, надеюсь помог тебе. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока!